Всем добрый день, меня зовут Валерий Славный. Я хотел сегодня немножко рассказать про доходный дом. Я думаю, многие знакомы уже с этой стратегией. Я расскажу свою историю, как у меня все это начиналось и как можно запустить этот проект, получаете актив, очень хороший актив. Я считаю, что должен быть обязательно фундамент, который не зависит от внешних факторов в виде недвижимости, который вам будет приносить постоянный стабильный доход. Ее нужно всем и всегда. Вот уже два с половиной года он активно функционирует и приносит стабильный доход. Моя точка А, с чего я начинал. Я работал по найму, моя официальная зарплата составляла порядка 100 тысяч рублей в месяц. Я пришел на тренинг 1 апреля, что, то есть я увидел эту идею, загорелся ей, и мне очень понравилось, я захотел реализовать доходный дом. Но еще раз повторюсь, что до этого у меня ни с инвестициями никакого не было опыта, ни в недвижимости, то есть я мало чего понимал. Но было стойкое желание что-то сделать, как-то заработать деньги. Сама сделка у меня происходила 8 августа, то есть вот буквально с 1 апреля по, можно там сказать, 1 августа, вот срок, когда я реализовал первую стадию своего проекта, то есть это покупка дома. Причем без практически каких-то базовых компетенций все это было приобретено в процессе тренинга. Как вы поняли, базовые принципы у нас, это мы берем оптом квадратные метры, берем большой объект и делим его на более мелкие. Сумма ипотеки, которую мне удалось одобрить, 18 миллионов. То есть это вполне реальные цифры, и объект мой, это трехэтажный кирпичный дом, общей площадью 300 квадратных метров. То есть относительно объект небольшой. Также с помощью наших тренингов, с помощью чек-листов выбираем подходящую локацию интересную и дальше. По технологии мы начинаем тестировать. То есть вот так выглядел мой объект до ремонта, когда я его приобрел. Этот объект был приобретен 2 августа. Дальше у нас самый интересный этап ремонта. Наверное, каждый из вас хоть раз сделал ремонт. А когда вы запускаете большой объект, то, то есть это становится такое увлекательное приключение. Вот. Но чтобы уложиться в сроки, то есть средний срок ремонта, на запуск нашего объекта составляет порядка 2-3 месяца. То есть за этот срок мы успеваем отремонтировать объект в очень сжатые сроки. Все деньги, которые я затратил на этот проект, были деньгами именно банковскими. То есть я своих денег в этот проект не вложил. Но за исключением тех, которые были потрачены там на брокера. На... То есть помимо того, что мне объект приносит стабильный денежный поток, я еще там сам живу. На, на остальное я сделал еще дополнительно 14 студий, применяя определенные технологии, технологии сдачи, технологии там ремонта инвесторского и другие наши фишки. Мы это реальная стоимости, за которую я сдаю уже вот ну, два с половиной года. То есть, и самое интересное то, что этот объект он запускается относительно быстро. Я его весь этот путь прошел сам. Это прям с нуля до последнего заселения последней студии арендаторами есть также возможность как мы говорили сделать это чужими руками сделать это под ключ сейчас уже наверное полтора года я оставил работу по найму и занимаюсь чисто вот разными проектами по инвестированию Очень нравится то что есть такой хороший актив независимый там от внешних факторов плюс ко всему вы также можете оставить этот объект, передать по наследству, или когда наступит время пенсии, тоже будет дополнительная хорошая прибавка. Если есть желание получить более детальную информацию, как это все удалось реализовать, также есть у нас дополнительные модули, дополнительные курсы. Информации очень много, как запустить правильно этот объект, как его правильно сдавать, поэтому, если интересно, записывайтесь к нам в курс, будем вам подробно все рассказывать.